Там плюс два было, все, я там вытянул на километр. Я видел, я на тобой висел. Да, там на километр, ну ты не надо ну, мной, это в стороне был, блин, литров пятьсот. Ну, тем не менее. Я тебя видел. И Фу -фу -фу. до тебя, я... я хотел до тебя дойти, но я как только выхожу из этого потока, меня опять минус три, хлоп, Нажимается. я опять в него возвращаюсь. Нажимается. То есть, вот.